Сегодня будем готовить ароматную картошечку на сале с лучком. Для этого нам понадобится картошка, собственно, сама. Я почистила ее заранее, чтобы быстрее ускорить процесс. Пара луковичек, соль, перец молотый. И кусочек сала такой, грамм 200. Если картошечки берете пару килограммчиков то сала где-то грамм 200 берем кусочек. Итак, я ставлю сразу сковородку, чтобы нагревалась, а сама в это время нарезаю сало кубиками. Небольшими, такими, чтобы они хорошенько у нас прожарились. У нас получилось вот так. Хороший такой. Горочка такая прям всякая. И выкладываем ее на хорошо разогретую сковороду. Да, у нас уже начало вытапливаться такой. Жирочек образовывается там. Сейчас улице ну, вытопим хорошенечко. И будет в чем поджарить нашу картошку наша жарится а мы порежем картошечку картошечку нарезаем соломкой где-то примерно пол сантиметра может ну, не больше чем сантиметр Картошку все порезали мы. Вот такая соломка у нас получилась. И переходим теперь к лунку. Берем лучок и нарезаем этими тоненькими перьями. Вот такие. Лучок мы порезали. Картошечка готова. Лучок готов. И сало наше уже тоже дошло до нужной кондиции. Все, значит, теперь погружаем картошечку в сало. Немножко ужарится и будет надо Так, перемешали хорошо берем солькой щедро так посыпаем ну не все все а кто как любит эти. и перчиком черный молотый перчик хорошенько посыпали еще раз перемешали Картошечка уже у нас немножко подрумянилась, мы ее переворачиваем аккуратненько, чтобы целенькие дольки остались, но перевернуть надо, чтобы она подрумянилась еще с другой стороны. Картошечка уже наша подрумянилась со всех сторон, пришло время бросить лучок. Вот так мы пересыпаем. сверху посолим немножко. Все. Перемешали, закрываем крышечкой и доводим до готовности недолго минут 5 может 10 максимум пять минут прошло снимаем крыши еще раз перемешиваем все и оставляем еще буквально на пару минуточек чтобы оно уже дошло полностью Ну вот такая у нас картошечка.